Вероятно, вы, как и многие другие, слышали предостережение о такой привычке, как щелканье пальцами. Мнения на этот счет разделились на два противоположных лагеря, но давайте разберемся в том, что же на самом деле будет, если щелкать пальцами. Наносит ли вред данное действие нашему организму, которое повлечет за собой нешуточные проблемы в приконном возрасте? Оставайтесь с нами, если желаете услышать ответы на данные вопросы. Сперва для того, чтобы разобраться в последствиях хруста суставов, стоит определить причину его в целом. Существуют две гипотезы, которые объясняют природу подобного явления. Первая говорит о том, что суставная капсула растягивается, увеличиваясь в объеме, но давление ее при этом падает. Это приводит к тому, что суставная жидкость растекается и в ней образуются пузырьки газа, которые лопаются с характерным звуком. Спустя 10-20 минут газы снова растворяются в жидкости, и тогда появляется возможность хрустнуть снова. Согласно второй гипотезе, хруст возникает при движении из-за быстро натягивающихся связок и сухожилий. Когда капсула сухожилия и связки растягиваются, сустав делается подвижнее, и человек чувствует комфорт. Несколько групп исследователей пытались найти ответ на вопрос о вреде хруста суставами и связи между этим действием и артритом. Однако ни одним ученым не был найден убедительный ответ, не рекомендующий щелкать пальцами. По словам хирургов-ортопедов, привычка хрустеть пальцами настолько распространена, что если бы она причиняла вред, тому было бы много свидетельств. Но поскольку их нет, весьма маловероятны такие последствия хруста рукой, как возникновение артрита. Если суставы здоровы, хрустеть ими позволяется сколько угодно. Однако следует быть особо осторожными шеей. Резкое движение может привести к грыже межпозвоночного диска. Если вам нравится хрустеть суставами, делайте это сколько влезет. Но помните, что мера — это залог здоровья и безопасности для любого организма. Подписался на канал? Интеллект свой показал!